Борьба это в принципе в жизни борьба, во всем борьба. Абсолютно. То есть бороться надо. Ну, то есть, всегда. В, любом, в любой ситуации нужно бороться, если ты хочешь выиграть. Нужно бороться, если ты хочешь также где-то себя показать, также нужно бороться для этого. Независимо от того, на ковре ты это делаешь или в жизни. Сейчас время такое, что... По этой схватке, а как ты считаешь, оправдана в самом конце э, вот попытка соперника сделать бросок в такой ситуации? Конечно, оправдана это же. Во-первых, оставалось 10, мало 10, времени, ему 8, 8, не оставалось 8, ничего, кроме как рисковать. Тот, а как говорится, ну то есть мог бы рискнуть, фото, если была бы удачная попытка, он бы выиграл. То есть рисковать на всегда на надо, независимо от того. Получится это или нет. Вот ты в таких ситуациях, вот если бы ты проигрывал, остаются там 30 секунд, 20, что бы предпринял? Не, ну я тоже в основном рискую, когда, если бывают встречи, поединки, когда я проигрываю и времени остается мало, пробую. Я то есть даже Федерации бывает, борьба. пробую те приемы, которые я никогда и не делал. Калабу. Иногда это проходит. Yeah. Потому что соперник yeah, сам I, I, этого I не ожидает I, от тебя. Особенно, I когда вот в такой борьбе, yeah. в плотной, когда друг друга знает соперники, он ждет от тебя одного, yeah. а ты делаешь I, совсем I, другое. То есть с риском. И проходит. Поэтому я думаю, это оправдано то, что он рискнул, попробовал. Тебе доводилось в каких-то других видах борьбы участвовать вот, с твоей базы борца классика? Нет, мне не доводилось. Я только вот еще давно, когда года 3-4 назад, я тоже так же пробовал по пляжной борьбе Она бороться. Там попалось так, что единственный был маленький и боролся с более взрослыми, более опытными борцами. Спортивный... Попробовал, ну, а так особо не получилось. Песок в глаза, это такое а себе.